Друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет вторая серия, так сказать, продолжим снимать об автобусах. Ну что найдем, все покажем. Вот, давайте начнем. А, Mazda, Mazda Bongo, да, но это по большей части как идет, наверное, грузовые автомобили, да. Вот их тут множество стоит. На них будет потом у нас отдельный отдельный обзорчик. А это идет комплектация GL. Автомобиль идет с мягким с мягким салоном, то есть внешний вид он, как-то знаете, ничем не выделяется все обычно все стандартно серый бампер серый цвет родное лобовое стекло на штамповках резина установлена 185 на 14 двери боковые сдвижные и вот эти вот так называемый мягкий салон то есть здесь здесь тряпка переднее сиденье, они тоже идут мягкие. Даже вот в дверной карты, дверной карте идет идет такая мягенькая обшивка. Посередине у нас идет широкий бардачок, подлокотник, множество ниш, подстаканников, климат-контроль 160. Пробег 178 тысяч на данном автомобиле. Раздаточка идет. Сзади идет шторка. Ну, я еще раз повторяю, да, то, что это а, уже больше как. Именно как такие грузовые рабочие автомобили. На них мы сделали. у нас уже есть где-то на них обзорчик, но будет будет еще. Давайте сейчас покажу объем багажного отделения и пойдем к следующему автомобилю. Стоит автомобиль 796 тысяч. За подъемность 950 килограмм здесь сзади салон тоже идет можно сказать мягкий да? nissan сирена в сером цвете 2015 год двухлитровая но это уже идет рестайл То есть рядом стоит черная на до рестайл. сейчас их немножко сравним Туманка, решетка без литья летняя резина размер колес 195 65 на 15 это гибридная версия автомобиля бесключевой доступ боковые двери как вы видите сдвижные 830 тысяч рублей стоит данный автомобиль камера заднего вида установлена Багажное отделение у нас забито, да, ну вот как раз вы можете оценить багажное отделение. По цене я немножко перепутал, не 830, а 855 тысяч стоит данный автомобиль. Три ряда сидений. Есть комплектации, где просто двери открываются, есть. Электро. Есть одна левая электро, есть где две. Посередине вот такой идет барда... не бардачок, да, ну как не бардачок. То есть это и бардачок, и подлокотник, и подстаканник. Но в то же время он трансформируется. Мы его наверх поднимаем. Получается мы сюда можем усадить трех пассажиров. Также он ездит вперед. Ну и доезжая вплоть практически до водителя. Тем самым образуется у нас проход на второй ряд сидений. Мы на место ставим видите как далеко он уезжает сидушки естественно у нас ездит вперед-назад вот таким вот образом получается проход на третий ряд сидений мы туда залезем вот примерно вот примерно вот так это выглядит третий ряд сидений это стаканники столик с этой стороны то же самое ну и по бокам ниша Маленький подстаканник ручки, дуйки. Так, выходим. Что касается места водителя, опять же, дверная карта пластик, электростеклоподъемники, все четыре штуки, тряпочное сиденье, датчик движения по полосе. Режим эко, регулировка зеркал, руль обычный наполовину, круиз-контроль, есть мультируль, кнопка ГЛОНАС установлена. Мультимедиа система, бардачки, все стандартно, все обычно, аукционный лист на автомобиль имеется отключение антибукса отключение системы и стоп туманочка он туда вот спрятали ну и комплектация у нас идет простенькая простенькая даже без электро дверей ну, собственно сервис автомобиля мотор давайте сравним вот это вот рестайл это 15 год вот черный цвет автомобиль 2013 года тоже гибрид это уже идет идет до рестайл литье летняя резина повторители ага, автомобиль закрытый он идет на светом салончике Черным цветом, конечно, красивый, шикарный, но всю грязь, всю пыль на автомобиле сразу видно. Захватим немного цен. Новых 16-й год 1,8 сто 180 тысяч гибридная версия. Рядом стоит тоже Новых 15 год двухлитровый 4 воды то есть которые гибриды они идут 18 которые не гибридные версии они идут двухлитровые автомобили закрыта машины это у нас идет боксе 1 миллион 220 тысяч гибрид тоже 18 еще один но белый перламутровый один миллион двести двадцать тысяч. Nissan Серена четырнадцатый год, два литра, девятьсот восемьдесят пять тысяч. В том цвете один миллион четыреста двадцать тысяч. Автомобиль 4WD. Delica и четыре бензин одиннадцатый год, один миллион триста двадцать тысяч. вагон в сером свете автомобиль 2012 года летняя резина на штамповках родные колпаки 880 тысяч дешево ну как дешево это то что дешево да он переднеприводный автомобиль 2 в.д. начнем с багажного отделения сам багажник сидушки у нас прячется Вниз. Так, ну тут накидано я не знаю, наверное, не будем его поднимать, прятать. То есть они просто туда в пол заезжают, у нас образуется ровное пространство. Сзади монитор для третьего, для второго ряда сидений. Обшивка двери багажника пластмасса. Кустик нечаянно. Закрыли с собой установлены ветровики бесключевой доступ две электродвери, темный салон темный тканевый салон здесь посередине у нас идет подлокотник два подстаканечка сидушки такие удобные мягкие массивные так оба видали как они складываются давайте залезем на третий ряд сиденья посмотрим что у нас там по месту здесь прям такой диван идет большой колонка для пассажиров третьего ряда по два подстаканника не по два, здесь два с этой стороны идет один подстаканник вот давайте вот так сяду вот посмотрите по месту коленки практически никуда не упираются незаатор какой-то у нас стоит культурные в автомобиле в автомобилях не пачкаем то есть некоторые знаете приходят машину смотреть я не знаю там дождь снег слякать и на тебе в чистую машину в грязных ботинках заходят Тут Ты... продавцов тоже нужно уважать машины все чистятся полируются моются для вас чтобы вам было приятно смотреть чистые автомобили тоже дверная карта множество всяких а, ниш полочек Вставка идет тканевая. Вот они. Видите, две электродвери, корректор фар идет. Двери можно электроотключить. Режим эко, отключение э, системы i-stop, отключение антипробуксовочной системы, мультируль, управление менюшкой. Ну, как без ключевой доступ. То есть есть автомобили, где с кнопки, да, есть, где вот, вот такого плана без ключевой доступ. Центральная панель сведена прямо напротив водителя. Бензин еще есть. Бензин японской спидометр 180, оборотов 70. Здесь идет столик. Столик, ну, по-моему, как-то складывается. Да, он вот, так, вот, так, вот таким вот образом у нас складывается. Место. Ну, ребят, ну место, да, вот такие автомобили они вместе не нуждаются. В рекламе место. Место. Тут ну, реально очень-очень много. Крыша, потолок, высокие, массивные солнцезащитные козырьки. Зеркалом на себя можно смотреть. Здесь идет прикуриватель. Заглушка какая-то. Бардачок, верхний бардачок. И просто нереально огромная магнитола. Ну и соответственно управление, управление климат-контролем. Так, ладно, автомобиль можно этот глушить. Ну, а теперь давайте посмотрим на автомобиль. Автомобиль классом повыше. Я думаю, все уже догадались, что это за автомобиль с кожаными сиденьями, с электросиденьями, с шикарной отделкой салона давайте посмотрим на его стоимость два с половиной литра гибрид 4 воды 2 миллиона девятьсот девяносто тысяч стоит данный автомобиль то есть садишься до да, в автомобиль сразу чувствую что что ты сел там не в какую-то сирену а, да даже вот не в степ вагон а в такой в добротный автомобиль кожаный руль с деревянными вставками торпеда кожа память сидений кожа GBL подстаканник естественно электростеклоподъемники круиз контроль полный мультируль даже bluetooth можно вывести включение камеры кнопка старт-стоп подогрев руля обратите внимание есть подстаканники такого плана естественно это электросидение широкий шикарный подлокотник с нереально огромным бардачком usb вход прикуриватель розетка 100 тысячи Здесь у нас идет два подстаканника, Подогревы сидений, включение режимов климат-контроль, автомобиль с люком, раз люк, там идет второй люк. Шикарно, шикарно, красиво, но дорого и смотрите пластика да, тут его по минимуму вот кусок пластика, вот здесь даже у нас идет не пластик, а тканевые вставки airbag, airbag с той стороны все то же самое. Заходим в автомобиль, здесь идут на порожках дополнительные коврики, то есть идет не пластик, да, а на порожке лежит коврик. автомобиль такой бизнес-класса и посмотрите ребят чего здесь только нету каких только регулировок салон шикарный давайте сядем туда обратили внимание да как какие звуки издает дверь ну что осталось <сес> нанять водителя и в путь на заявочки климат-контроль монитор подсветка ручки подсветка регулируется шикарный люк очень удобные подлокотники с подстаканничками. что тут еще есть оба-оба столик такой небольшой смотрите какие японцы молодцы как у них все продумано с этой стороны я так понимаю все то же самое ова вылез не используйте этот стол во время движения Ну, здесь понятно у нас регулировки да они прячутся закрываются с этой стороны я так понимаю идет то же самое ну и третий ряд сидений hdmi, HDMI разъем видео бардачок тоже ниша какая-то небольшая клада выходим из автомобиля Кстати, вот здесь идет подсветка хорошего понемногу хорошего понемногу естественно здесь у нас идут всевозможные регулировки сидений откроем поставим все как было И посмотрите просто на внешний вид автомобиля сейчас как-то вот допустим нам да они уже приелись то есть нам уже нас уже сложно чем-то удивить. Когда они только начали появляться, космический корабль, обтекаемая такая форма. Летняя резина, родное литье, размер резины установлен здесь 225 60 на 17. Ну естественно камеры в круг на нем стоят. багажное отделение даже в багажном отделении видите коврики лежат там еще ниши у нас есть запасное колесо запаска сиденья крепятся у нас по бокам видите даже для, для, для третьего ряда сидений есть у нас подлокотники шторочки упустил момент для всех пассажиров боковые стекла идут с подогревом кнопку нажимаем дверь у нас закрывается автоматически ладно 16 год 2 и 5 гибрид 4 воды 2 миллиона девятьсот девяносто тысяч так давайте возьмем немного цен значит стоит toyota новых четырнадцатый год 1 миллион двести семьдесят тысяч мотор 18 гибрид еще один 15 год 18 1 миллион двести 250 тысяч воксе 1 миллион двести пятьдесят тысяч 14дцай год тоже гибрид части автомобилей esquire черный цвет Сейчас надо попытаться найти чтобы нам открыли его 1 миллион 200 тысяч рублей давайте посмотрим на замечательный автомобиль это esquire 16 год такой знаете фиолетовый цвет ярко-фиолетовый цвет на родном литье на летней резине резина данлоб накладки ну, заднюю часть автомобиля мне снимать немного неудобно видите давно здесь открос такой сзади спойлер массивная боковая ну и боковая задняя дверь давайте попытаемся просто открыть и главное не упасть никуда багажное отделение но ну, все автомобили все они чем-то схожи третий ряд сидений поднимается он у нас наверх автомобиль гибрид электродверь левая два капитанских кресла кожаные сиденья подстаканник дверная карта темная с кожаной вставкой шторки задние сиденья тоже идут кожаные идет черный потолок на автомобиле давайте по месту посмотрим место тоже как бы в рекламе здесь не нуждается сидит ну никак конечно там в рефарде, в фаере да но тоже тоже ничего подлокотники левый не фиксируются здесь они не фиксируются посередине идет столик вот здесь у нас такой поручень удобный печка колоночка раз колоночка 2 но это не колонки это пищалки кармашек здесь идет Крючок тоже дорого, очень дорого. Выходим. Ну, естественно, сидушки у нас ездят вперед-назад. Здесь даже не под кожу, это кожа сделана. Верхний бардачок, нижний бардачок. Удобное сиденье, коврики, видите, эксквайр написано. Здесь у нас идет, назовем это столик, подлокотники, климат-контроль, мультимедиа система. И давайте посмотрим, что со стороны водителя. Отличаются, да, а не что, Конечно, решетка, туманка. туманка. А до этого до этого мы сейчас дойдем. Вот смотрите, гибрид, да, уже подсказывает. Датчик при столкновении. На этом. Сейчас посмотрим. все нахваливают свои автомобили. Значит, по комплектации вот он видим видим датчик при столкновении, движение по полосе, трк 2 две электродвери, кнопка старт. Там просто стоит не гибридный, не гибридный. Он намного подешевле. Ну, сейчас тоже покажем. Смотрите, вот я сейчас в автомобиль сел, в автомобиль сел. Все, двигатель у нас заглох. поршневая группа сейчас не работает. То есть автомобиль будет ехать. На гибриде ручка переключения передач rn db обратите внимание здесь нету п парковки то есть мы с вами поехали ну неважно, остановились на дэшка что встать на парковку нужно нажать вот эту вот кнопочку пвр Экомод ЕВ. мультимедиа система говорил кожаный руль кожаный руль управление магнитолой круиз-контроль есть темный потолок говорила очечница Солнцезащитные козырьки с подсветочкой. Подсветочка почему-то не работает. Вот, а здесь загорелась подсветка. Ну, видимо, нужно будет поменять лампочку. Ну и центральный монитор, да, куда сводится там, управление. Управление печкой. Что тут еще показать? торпеда пластик, но ну, пластик идет мягкий, обзорность шикарная, великолепная. Я бы добавил бы сюда э, в случае покупки зеркала заднего вида взял бы по, ну, повыше, да, и пошире, потому что автомобиль большой, а зеркало зеркало все-таки маленькое. По месту, ну места места здесь очень очень много здесь у нас идет подогрев сидений подвижной подстаканник на два стаканчика снизу ниша ну, вот со столиком с этим в принципе сделать ничего нельзя давайте посмотрим под пространство 1,8 инвертор удобно доступно напоминаю миллион триста шестьдесят да он стоит напоминаю цена 1 миллион триста шестьдесят тысяч ну вот рядом стоит еще один 15 год то 16 -й. это 15 год и это не гибрид то есть у них разные решетки туманочка немного другого плана ну и фарики различаются также вот зеркала заднего вида тоже разные тоже отличаются здесь Восьмиместный подсказывают. Ну, здесь салон уже идет такой, попроще. Центральная панель, все то же самое, кроме ручки переключения передач. Все те же самые бардачки. Тут, вот, конечно, тот, конечно, побогаче у нас идет. Ну и опять же, смотрите, различия по сиденьям. То есть, если там два капитанских кресла, здесь. Сплошной. Диван. Восьмиместный. Потолок идет светлый. Пойдемте посмотрим, что со стороны водителя. Проверка мультируля. Надежный дизель работает европейского качества со склада во Владивостоке. Успей до конца октября. Смотрите, вот э, э, сам мультируль, да, управление менюшкой, близко. оно работает. 239. А магнитола почему-то не хочет. 29. Возможно, возможно, магнитолу меняли здесь, да, и не подключили, но это все решаемо. Пробег 135 тысяч. Одна электродверь, система iStop, электростеклоподъемники. Проход на второй ряд сидений. Кстати, там исключили, по печки было. Не показал. Очечница. Тоже с подсветкой. Вот какой-то микрофончик. японии сюда прилепил. Автомобиль стоит 1 миллион 160 тысяч рублей. Я вам скажу, как-то вот э, подупали они в цене. Ну, автомобиль заводится с ключа. давайте возьмем еще цен перед нами стоит я не знаю как это назвать космический корабль стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей гибрид сюда мы дойдем обязательно дойдем если захотите сделаем обзор на этот альфарт В этом автомобиле должно быть все. Но один миллион сто пятьдесят тысяч четырнадцатый год. Четыре воды. Тойота Улфайр. 2012 год 4 воды 1 миллион 580 тысяч. Альфард четырнадцатый год 4 воды 1 миллион 730 тысяч. Очень большой выбор автобусов вот на вот этой стоянке. Смотрите ряд. Практически одни автобусы. И Нох, и Вокс, и Валфайры, и эксквайры и степы старый степ стоит чего здесь только нету 1 миллион 170 тысяч гибрид 1 миллион сто90 тысяч степ семнадцатый год семнадцатый год 4 воды 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч еще один белый 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч следующий попроще шестнадцатый год 1 миллион 200 тысяч семнадцатый год 4 воды 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч Шестнадцатый год один миллион двести девяносто тысяч. nissan Сирена шестнадцатый год один миллион триста шестьдесят тысяч. Тойота и e тоже полноценность шикарный комфортабельный микроавтобус фары линзы туманки хромированная накладка родное литье летняя резина видите гибрид родное стекло повторители здесь у нас идут а, зеркало на колесо на боковую дверь автомобиль со светлым салоном бесключевой доступ так давайте как-нибудь сейчас пройду чтобы вам заднюю часть автомобиля показать белый шикарный пиломутровый цвет Состояние офигенное, то есть ну, он выделяется и смотрится автомобиль, нету ни косяков, ничего. Сзади спойлер, дополнительный стоп-сигнал. Метла, стопарь такой продолговатый на всю дверь, на заднюю. Так, что у нас с дверкой? Дверка просто изначально неправильно начал открывать. Багажное отделение знаете, вот как яма, колодец какой-то туда проваливается. Ну, короче говоря, места очень много. Там я понимаю, донкрат. трансформация сидений. Вот туда все это дело у нас прячется. Ровного пола как такового нету. Но тем не менее образуется огромный багажник. Так, неудобно это дело как раз. Сзади идут. Давайте сейчас назад дойдем. Что спереди у нас? Спереди как в самолете. Машина шикарная. Управление мультимедиа системой включение антипробуксовочной системы это двери отключаются электродвери климат контроль светлый салон здесь вот есть прикуриватель как интересно сделал бардачков очень много но в принципе машина очень комфортабельная и очень удобная Ладно, по картам у нас здесь идет, а, идет пластмасса, пластмасса идет мягкая. Здесь идет тканевая вставка, машину немного не почистили, не знаю, может, недавно пришла. Ну и здесь написано, указано у нас, то, что вот это место идет под бутылочницу, стаканик сюда не влезет. Здесь какие-то бумаги можно положить сюда. Далее, значит, дверь боковая, как вы видите, сдвижная. Здесь лежат коврики, светлый салон с удобными сидушками, два капитанских кресла, идут по два Подлокотника посередине идет столик. Так, не могу понять, он разбирается у нас или нет. Как-то видимо разбирается. Раз опустился вниз, ну и соответственно у нас получился с вами проход, проход на третий ряд сидения. Так, как бы нам туда залезть? Давайте, наверное, залезем. То есть, я так понимаю, сейчас вот эти две сидушки они подвинуты до упора, до конца, до конца проходим на третий ряд сидений как бы я уже сразу вижу то что место взрослому человеку здесь будет довольно таки мало То есть смотрите, я сел да я сел все у меня коленки туда уперлись на дальние дистанции на дальние расстояния мне здесь будет ехать ну, если честно тяжеловато детям да, детям вполне будет комфортно два подстаканника колонка какая-то ниша подогрев стекла ручка вонючку сюда посадили подсветка дуйки с этой стороны все то же самое, ремешок безопасности. И сзади, я так понимаю, три человека. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семиместный автомобиль. Здесь у нас идет вот такого плана рычажок. То есть его мы нажимаем. У нас сидушка отъезжает вперед. Удобно сделано. Ладно, выходим отсюда. Далее. Значит, по Как сейчас я сяду. По удобству для второго ряда сиденья вот такая вот есть подставка для ног то есть вот здесь мы рычажок нажимаем она выезжает и все-таки вот эти сидушки они уезжают у нас до конца ну тогда в принципе можно здесь будет сесть да не знаю грубо говоря там вытянуть ноги полежать отдохнуть где-то в поездке печка тоже у нас подсветка идет здесь это какая-то заглушка здесь просто розетка да я понимаю какая то вентиляция пойдемте посмотрим сколько места еще со стороны со стороны пассажира не то что место да а что здесь есть верная карта. Все, то же самое. Здесь коврики, ну коврики эти уже здесь постилили. Вот они тряпочные коврики лежат внизу. Бардачок, какая-то документация идет на автомобиль. Аукционника здесь не видно. Вот два подстаканника показывали. Климат-контроль. Ну и центральная панель, она сама опять же, вот выведена на середину, но она как бы скошена в сторону водителя. Пробег 77 тысяч спидометр 180 электронный бензобак. А вот это вот 10-20-30, это, я так понимаю, расход расход топлива. Рейди, автомобиль прогрелся, можно ехать. Также здесь еще есть зеркало. Она как бы из заднего вида, но и в то же время она смотрит на пассажиров. Кнопка открывания двери. Вот она сбоку. Только дверь откроется. Кнопочку нажали. Все, дверь у нас открылась Что тут еще есть? Это подсветка у нас всевозможная. Ну и опять же зеркала с подсветочкой идут. Ручки для удобных поездок. Вот эти стекла, они идут с подогревом. Ну и опять же то есть если здесь была сплошная стойка, дата то обзорности бы никакой не было. Так идет и больше света получается у нас в салоне. Ну и опять же обзор у нас по месту. Вот смотрите, мы сейчас здесь сидим как бы я думаю да не думаю я уверен да то что место здесь очень много хватает места не прям сидишь в автомобиль комфорт комфортный автомобиль и я думал по аэродинамике он, он очень хороший да есть, в отличие допустим от каких автобусов здесь аэродинамика совсем другая по трассе всем параметрам. то есть мало того что он 2 и 4 плюс он еще гибрид гибрид тоже конечно конечно дополняет вот. Ну что тут еще есть? В принципе больше ничего такого интересного нету. Это показали, показали, тут все показали. бардачок он открывается в одну сторону. Ну и здесь идет. Да, такого плана. Да, в одну сторону открывается бардачок Ручка переключения передач. РНДСБС это спорт. Спорт режим идет. Камера заднего вида есть? Нет, Камера заднего вида установлена. Ну вот смотрите, а, дверь открыта, да. Показано то, что дверь у нас открыта. Какая именно? Открываем переднюю левую дверь, тоже все указано. Соответственно, откроем багажник, все это будет показано. Дверь закрываем, кнопочку нажали. Все, расход на данный момент показывает 9,3. На 1 литр мы проезжаем 9,3 километра. Почему такой большой расход топлива? Потому что машина стоит, периодически ее, периодически ее заводят. Ладно, закрываем и забыл, сколько она стоит. 1 Значит, стиму 14 год. миллион триста восемьдесят тысяч. Стоит данный автомобиль. Ну и также, смотрите, идет вот такого плана ключ. Закрыть. Открыть машину, когда закрываем, у нас зеркала, уши, они складываются. Машину открываем, и с пульта можно открыть боковую дверь электро. То есть кнопочку нажали, все, дверь сама открылась. Очень удобно. Кнопочку нажали, дверь сама закрылась.